Ну вот, куча мала. Снега нет. Красота. Это перелифт. Корочка такая. Смотрите, это вот алцедоновая корочка. Вот она. Кварц. Интересны бывают корочки такие. Кварц, дымчатый. Яшма Грейская. А это был комок, в общем-то, грязи да, На копе Семеннинская. Вымыл, ничего такого. Интересного. Вроде берила не оказалось. Сюда положил. Пигматит. Московит. Ой, смотрите, какой интересный. Пигматит. Вот так бы его разрезать. Ну что не так вот такой цвете с гематитом цвет такой копья фантомная перелифт шпитанский брекча Слютка пусть не смущает вас, это не оттуда, это просто прилипло. И это перелив, вон он, видите, с каким... Халцидоном, с прожилками. Вот ты такой хороший, а? Камень, так называемый креной. Да, вот это занорная часть, видите, поблескивает шпат лицом, вот она к занорышу обращена, в полости находится в стенке. Вот. Здесь же, видите, все тут хозяйство. И шерлы, шерлы в основном, да. Вот явно выраженный рисунок пигматита, видите? Купсанникова. Тоже вот корочка сверху. Вау! Как мне нравятся вот эти в разные стороны кварчики. Это барские ямы. Кристаллы кварца, ну, красиво поблескивает. Мусковид, Ивжиковый. Вот тоже санникова. Вот тоже корочка Халцедона. Перелив. Ну, вот здесь четко видно, видите, как их те клипты кварца параллельно друг к другу проходят. Вот так вот. И резать вот так вот. И там вот письмена в сечении получится. Фризакола, бурый железняк. Да забывается уже а так пороешься иногда раз что-нибудь найдешь ну, вот это хрустальная горка кварц вот здесь в рубашке уже вовремя много интересного не достали а сейчас там сейчас там уже все карьера опять делает какой-то дымчатый кварц Ну, вот из той же серии, видите, кварц лучиками расходится, а сверху корочка халцедоновая. Пегматит. Ну, какой интересный. Образец, даже не помню. Вот кристаллики дымчатого кварца. Такие сросточки. Так, ну это был дуган. Его не так надо держать. Благоустроить надо, конечно, эту, эту кучу малого вот видите тут Парочка тоже блестящая. вот ее по идее это лицом к зрителям надо он тоже видите на солнышке так поблескивает интересно Это с другой копией. Пигматит. Камень, камень и коренной. Ну, это семья у них. Красава. Смотрите какие. Московит, фигматите. Классный образец. Кому-нибудь пригодится. Есть где порыться вспомнить, как это было раньше. Велир, своеобразный тут рисунок. Ну и вот кучу надо пополнить, конечно. Кучу мало. Но видите, какие красивые щеточки такие. Это адуи, ребята. Смотрите, какая щетка смепотная. Заходите на сайт перелив, он еще висит. Пока не отключили. Всякие бандиты меня. Так. Можно что-то приобрести. Это там чего интересного есть. О! Красава! Вот этот туда выставлю перелив. лифт ну и традиционно пополним кучу мало вот это холцедончики смотрите какая красава а? надо резать конечно но пока не досуг производственную программу выполняем продовольственная Ну, это так себе. Конечно, к этим алцедонам к этому, к этим таким кварцам я подхожу несколько <coughs> с художественной стороны. И бывает довольно интересны Эти коричневые цвета. Вот. Бывает на срезе весьма интересный рисунок. Если посмотрите, там YouTube, ну, так в Яндекс.Дзене Яндекс. там были. Правда, там подписчиков надо сотку набрать. Я не могу. О, видите? Вот это вот разрезать очень хорошо. Вот, кучку их сложу. видите, что бывает даже. кучку сложу, чтобы потом можно было, не теряя разрезать их. Так что вот, куча мала пополняется.